Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. Итак, в прошлой да серии. Не для хорош, не хорош. Да, ладно. Слушаю Достанет тебя. же. Что скажешь? Достанет же. Итак, в прошлой серии мы с вами а, попали, короче, а, в лагерь новичков. Вот в деревню новичков. Ну, а, поговорили да. с этим с Сидоровичем. Вот он нам дал там основное задание. Нужно. Обратно идти, короче, в лагерь туда к сталкерам Поговорить э, с главным там Вот э, Также мы у Фолка, короче, выполнили тут поручение Спасли новичка И также в комментариях вы написали, что Чтобы попасть э, в этот туннель э, Где находится КПК, который нам нужно найти для вояки э, Нужно, короче, вот сюда нам на мост Там будет аномалия-пузырь такой Вот туда в нее прыгнуть И нас переместит в принципе туда, куда нам нужно. Давайте сейчас это испробуем, испробуем, короче выполним, попробуем выполнить этот КПК найти, а дальше уже по времени посмотрим, что как. Возможно пойдем туда в лагерь, короче, к сталкерам. Ну я думаю много времени не займет. Я в принципе только прыгнуть, короче, Забудь... тихо. Это а, свои. Бляха, ну почему? Зачем я туда попал? Ну зачем я встрял туда? Вот. Короче. Так, тихо, перестрелка. На Вояки брата бьют. Да ладно! Наши хвалят! Ты где? Бляха, бляха, бляха! Нашего бл брата-сталкера бьют! Бегом помогать! Бегом помогать! Вояки. Вот, в принципе, наверное, тот момент, когда вояки пытались захватить тот мост. Так. В смысле на гитаре играешь? По нам. Зачем ты? Ты ходишь? По нам тут шмаляют, а он тут на гитаре играет, бляха. Бляха, двоих наших завалили. Нормально. По нам стреляют а он там короче <свят> на гитаре бринкает <свят> молодец просто молодец окей сейчас мы их я вроде сохранился да сейчас а мы их сейчас мы их. опять задринкал <свят> я не вижу никого блеха Сейчас В смысле? Фу, он, он, он, он хоть это, по мне не начал стрелять Лови пуль, Да уйди ты с то блюху Все лежит, все лежит, все готов, окей Так, дружбаны, короче, не это Не расслабляемся Не расслабляемся, бляха. Там за деревом. Вон он, вон он, вон он, вон он. Мочи, мочи, мочи. Вот он, вот он выбежал. Вот он тепленький. Там еще один, что ли? Их, а, четверо, погоди. Трое. А это всех показывает на радаре. Блюдо, как а, говно, ты, саня. Где у меня бинты кончились. Он живой? Походу живой еще. Черт! Да Уди. Чего? Почему не под пули -то лезут то все? Упал! Упал! Еще для все хорошо. Все хорошо. Окей. Тихо. Еще так патроны подождем. для пистолета не надо. Ждем, ждем, ждем. Я пока тут пособираю. Ждем, ждем, Всем ждем. Всем спасибо. Все свободны что чёрта будет разговор? Бог. Будет разговор. О а чем мне с тобой разговаривать? У тебя кровоточит. Эй, ты да кровоточишь или маши? Для разговор. Я кровоточит? Ничем. Ну я уже помог, чем мог, короче. Слушаю тебя. Так, а здесь что-нибудь прибавилось? О да. Здесь смотрю, у нас патрончики прибавились. Хорошо. Так, этих я смотрел, это этого я смотрел, да, здесь патроны для пистолета. Так, расчехлять я, в принципе, не буду, у меня патронов хватает, в принципе, для автомата. Поэтому расчехлять я не буду, я так соберу. Вот, оптичка, хорошо. Потому что потому что <смех> вот когда короче приспичит когда прижмет уже патроны если продаваться они не будут нигде то я короче это начну по новой расчехлять а сейчас пока не будут так не нужны бинты Мне срочно нужны Проходи бинты за я под О -о -о -о. другой разговор бляха, а то Наемником здесь не место, бла-бла-бла. Другое дело. Так, мне нужны бинты, срочно. Окей. Аномалия, вот она. Я не раз обращал внимание на нее. Так, а как... Надо на самый верх как-то залазить, погоди. А на самый верх это получается как а -а -а -а, бляха с той стороны что ли как спрячь ствол будет разговор да я мне пока нечем с тобой разговаривать я тут занят вообще делами бляха а ты мне тут своими тут разговорами меня тут отвлекаешь меня так. Нужно как-то вот туда попасть. А чтоб туда попасть... А как туда попасть? Мне надо наверх. Как-то, короче. Ёпти мать. Так, окей. Да что ж ты? Да что ж ты? Да хочу. Опять начинается. Вот хорошо. Вот хорошо. Так. Дальше. А дальше как? Ч-то я не понимаю вообще. А Какая-то лестница может есть. А этот бляха точно точно есть лестница а я тут понимаешь ли верней страдаю такие главное не упасть тихо-тихо-тихо аккуратно спокойно пролазь жизнь так резко дернулся в сторону надо аккуратно Я очень спешу, получается. Получается так. В смысле? В смысле? Возврат к игре. Тихо, нет. Возврат к игре. Во. Что это сейчас за глюк был? Так, погоди. А если я сделаю вот так? Потом пройду. Тихо, тихо, тихо, не падай. Так. Отлично. И теперь а ца ца ца Да! Да, мать его, да! Вы написали еще в комментах, что э -э Через такую аномалию выбраться можно только с помощью Только с помощью, короче, артефакта Компас Но как бы здесь, в этом квесте Его не надо Ну, его находить не надо и найти мы сможем его только в следующей части, а, как его, Зов Зо Припяти, да, называется она ну, так, по-моему. Если я правильно понял. Так. Что это такое? Что это? <laughs> что это такое? Окей, дай мне свой КПК, так, аптечка и КПК. Окей. Можно прочитать, что в КПК написано. Нет? Выбросить. И пока друга водителя. Ладно. Давай попробуем выбраться. А, ну все отлично. Этот твояк, короче, не смог выбраться, потому что попал вот в эту аномалию. Поэтому он не смог выбраться из туннеля. Он зашел. А как он туда, туда зашел? Также через пузырь. Почему он не смог выйти? Если я смог выйти, а он не смог выйти. Что-то здесь не так, не знаю. Что-то здесь как-то. Как он туда попал, непонятно. Ладно, нам нужно, короче, сейчас отнести с вами. Так, а что у меня. О, бинт, хорошо. Отнести КПК и отправляться В этот. В лагерь, короче, сталкер. Как раз это тот момент, короче, вот с этими маяками был, когда они вот нападали на мост. Они пытались захватить мост. Я думаю то, что они вот так вот поджимали, поджимали, поджимали сталкеров, вот, äh, нападали и на них. И... Разговора... и в конце концов они все-таки перебили здесь сталкеров, короче, и захватили этот мост. Да? Я думаю так. Леха. Это там один так и сидит? Или он ушел оттуда? А он ушел оттуда. А, нет, сидит. На карте видно, что сидит. Так, погоди. Надо выбрать ружье, потому что там кабаны. Так, а сейчас у меня... Вот почему не перезаряжает бляха? Почему не меняет патроны? Непонятно. Вот и нет э, по поводу задания. Как успех? Я принёс, пока, короче. А, спасибо тебе, наемник. Вот это чистого сердца за помощь. Армейская аптечка, хорошо. За аптечку. Спасибо. Окей, давайте отправляемся, короче, а, туда влаги. Так бегом пробегаем. Радиация нас не съела тут. Блин, яхо бойня, да? Здесь было, смотри, трупешников просто. В принципе, как бы не сильная такая бойня, а трупа поставила. Бой... Годя, с кем? Что отнести? Ага. Понятно. Получить награду. А, еще у меня получить награду есть. А, это там. Понятно. А мне, в принципе, там в, в этом лагере никто ничего не должен, что ли? Я больше ничего не выполнял? Ну, ладно. Ну, ладно. Нет, так нет. Я думаю, заглянем, посмотрим равно нам а, заглядывать туда, короче, очищать а, свой инвентарь. Все, всем здорово. Давно не виделись. А, смотри, дверь открылась. Окей, хорошо. Ладно, давай-ка я сейчас а, для начала... Что я сделаю для начала? Так, Решила для начала надо отремонтировать. Отремонтировать мне надо, короче Так, это не надо ничего Вот это надо отремонтировать, починить за 56 рублей Надо автомат мне тоже Так, что погоди, что я... не требуется Тихо, погоди А, это калибр Это вместимость, да? Давай-ка вместимость тоже Чем тебе помочь? Шлепнем Вот, так, что еще? В смысле? Погоди-ка, нет! Решил улучшить что? Или поломку ставить? Тихо! Крепить. леха напугал! Я думал это. Чем тебе помочь? Извини, если не сильно помог. Я думал, все снялось, короче, и все мне теперь это. Ничего не сделать будет. Не, присо... не присобачишься обратно. Так, погоди, где мне тут мой. Сей... Сейф! Так, опять аптечек надо. Ага. Так, это 5 Это так а, Так Это я сейчас продам Так, так, так Это сюда, хлебушек ага. так, патрон для пистолета ага. Ну, в принципе, все А, погоди, бинты Бинты Бинты, главное не забыть А, погоди, радиация а, Все хорошо а, Двухстволку я сейчас продам ну, короткую вот эту выбираю что тебе нужно продам так, так. все в принципе в принципе все я готов нужно отправляться короче к этому к главному главнокомандующему этого лагеря а где тут пока здесь ночник поспать жалко что нельзя спать было бы прикольно. Пришел такой, типа отдохнул, жизнь восстановились. Здорово, наемник. Нечасто вас на кордоне встретишь. С чем пожаловал? О, какая у меня крутая кружка. От Сидоровича. От Сидоровича. Значит, ты про командира в курсе, да? Расскажу тебе все по порядку. Работали мы с военными. Они обеспечивали транзит грузов через блокпост и помогали с информацией. Ну, мы им за это платили отступные. Потом выяснилось, что командир скотина работал не только с нами, но и бандитам информацию сбрасывал. Под конец до того обнаглел, что двоих наших продал в рабство, на свалку. Тут у нас последнее терпение лопнуло. А да, вы напали на военных? Спороли горячку. Вот теперь никак не придумаем, что делать. Командир сейчас у нас в заложниках. Ну, как гарантия того, что военные не накроют нас с вертолетов. Только, получается, убить не можем. Ну и отпустить тоже никак. Да и этот тон хитрое свола. Чувствует, что нужен нам живой. На уступки не идет. А ведь только он знает, где спрятан нужный хабар. Если мы этот хабар Сидоровичу не доставим, Сидорович с нами больше никаких дел вести не будет. Если бы нам удалось сломить вояку и узнать, где спрятан Хабар, это разрешило бы ситуацию. Ну окей, под, пойду, потолкую с командиром. Может расколется, где Кейс с Хабаром спрятал. Okay. Че надо, пытать? Ну пытать мы можем, пытать мы умеем. чем мы... чем мы ему тут зададим пыточку. Ну радуйся, радуйся. Халецкий в клетке. Чего уставился, козю. Слышь, за базаром следи, забавно, видеть командира военных смейся, за Если охота узнать, який с хабаром спрятал, ничего нового от меня не услышишь. Катись в зону свою любимую! Ничего! Скоро мои ребята всех вас в чертовой матери вырежут, а главаря вашего на мосту повесим в назидание, чтобы все видели и знали наезжать на военных себе дороже О, не мой главный короче Это я да. наемник и сколько стоят твои услуги вот если я тебя попрошу оказать помощь моим ребятам ну например вынести этих снайперов на нас ну слишком дорого для такой крысы как ты до первой аномалии чё интересно да ух как вы все запарили слышу Слишком разговорчивый, бляха. Язычок бы укоротить ему. Ну как, узнал что-нибудь интересное? Упирается, не говорит, Дикейс. Все толдычат, что ребята его не бросят и обязательно спасут. Конечно спасут. Им же эта крыса до черта денег должна. Он все операции сам проводил, а денежки тайне их прятал. Хотя... Слушай, родилась у меня одна мысль. Значит, на деле у него есть только двое надежных людей. Служат они вместе на блокпосте, да еще и в доле с ним. Поэтому будут пытаться вытянуть его до упора. Если мы их уберем, командир поймет, что за ним уже вряд ли кто придет. И тогда либо сам расколется, либо мы выбьем из него картинаты тайника с хабаром. Деньги мы с тобой поделим, кейс отнесем Сидоровичу. Что скажешь? Но это вариант, есть идеи, где искать дружку есть Халецкого Есть чувство, что искать их нам не придется Дружки Халецкого все топчутся поблизости Ну, видно, планируют как бы половчей на нас напасть Он Небольшой отряд только что засекли на элеваторе Помоги уничтожить их Да сделаю, что ты Сделаю, конечно, что там, где там элеватор Так, погоди, а здесь какая-то мычка? А -а всего-то всего-то Разрядить Выбросить Так, окей, ладно Что там, нам надо, короче, уничтожить военных на элеваторе Так, а где это? А, это только что, где я там воевал, да? Окей Ща Все четенько и быстро сейчас все сделаем Так, а эти что тут туда побежали, что ли? Смотри. А, нет, один стоит. Погоди, а сверху я смогу. В принципе, день. Так, мне бы понять, где, где наши, где не наши. Так, ладно. Все-таки надо туда так идти. Они вон там прячутся, да? Тихо. Так, я, я завалил того? Так, погоди, не быкуй. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Иду с фланга. Иду с фланга, парни. Готов. Я в здании. Вроде как чисто. Тихо. Готов. Минус один. Отлично, зачищено. Отряд отряд мы на АТП. Туда Сейчас иду. Сейчас иду. Все отлично. Не надо только это. У них здесь в коробке, наверное, что-то есть. Водка. Водка в коробке. Водичка в коробчонке. О, водочка, то есть. Водочка в коробчонке. Так, Не окей. А -а -а. Под прицелом, куда нам? Куда нам? АТП. АТП это... А! -а. Я что там убивал уже? Ну, в принципе, я и здесь убивал. Ну, ладно. Так, это. Тихо, тихо, тихо, тихо. Лёха, броня-то у них жопошная, собаки. Все, у меня бинты кончились опять. Лёха, ты куда попёрся-то? Лёха, смотри, как он. Вскак... Скафандри-то. Тихо-тихо. Так. Ты где? Ты где, бляха? Да, меткость бы этому автомату не помешала бы. Так, это свои там сверху, погоди-ка. Да, это свои. Это свои. Бегом. Я вхожу. Люди! Вошел. <с> Я вошел. Я вошел просто с ноги в игру. Окей. <с> Сейчас мы их загасим. <с> Ох ты, ублюдок. Не, четкость, меткость надо, короче, этому автомату точно прокачивать еще. Слишком косой. Вроде целишься нормально, а пули летят куда-то непонятно. В разброс. В разброс слишком большой. Так, погоди, есть кто? Готов. Четко. Так, аптечка. Что, они там в обход не пойдут? Так, отлично. Я там одного видел. Взорвется. Готов. Хорошо. Сколько их, их, их еще там? Ладно, потом пособираю. Тихо, тихо, тихо, тихо. Что это по мне попали что ли опять кто-то так я его не убил иди говнюк их это свой Кого ты там? Где он вообще? Он, он где-то. Сейчас найду. я Попугал. Ну, больше не на что надеяться. Ты... Отлично. Крысу. Приемник, на базу. Так бинты, отлично. чая я вернусь на базу и все будет. Я тут сейчас дела еще свои закончу и приду. Главное с этим, с автоматом лежит, а... В инвентаре патроны только от пистолета. Так этого я уже смотрел. Вот, в принципе, все, да? Что вот здесь у входа? Или я их уже посмотрел? А, их, наверное, уже все. Да. Все, окей. А возвращаемся, короче. Туда, в лагерь. Наверное, сейчас снова надо будет допрашивать, короче, этого вояку-командира. Вот. Ну, я думаю, он нам сейчас все выложит. Все выложит по полочкам. Так, надо как патроны согласить. будет разговор. Я не хочу с тобой разговаривать. Я на тебя обиделся. Если не разговариваю. Ты стоял, ты, ты, ты... Весь бой стоял здесь. Я с тобой не разговариваю. Я разговариваю с теми, кто со мной участвовал в бою. Да вот отсюда пройти. Ну чё, и чё, и чё, и чё, и чё, если ты встал? А, мне надо туда идти, этому сразу же. Ну ты видишь, к чему привело твое упрямство И сам не спасся, и дружков погубил. Не будет никакой спасательной операции. Говори, где Кис спрятал. Ладно, Крис, Я скажу: в доме недалеко отсюда, на чердаке Смотри-ка, раскололся. Сгнильцо и орешек оказался треснул только так. Значит, смотри, координаты тайника у тебя в ПД. Все, что найдешь, тащи к Сидоровичу. Он небось заждался уже. Ну конечно. Конечно! Так, окей. Пять. А... А, так, это мы убираем. Пять. А, так, это пять. Пять. Батонов нет. Так, гранаты, все отлично. Все. Хорошо. Окей, друзья. Видос, в принципе, у меня подошел к концу. Вот. Э, так, что там куда? Вот здесь, да? Окей. Видос, в принципе, подошел к концу, поэтому давайте э, Хабар будем забирать уже в следующей серии, вот, и отнесем его э, Сидоровичу, и посмотрим уже, что нам Сидорович скажет. Он нам должен сказать какую-то информацию про некого сталкера, вот. Кому понравилось, лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на канал, комментируем, делимся с друзьями, с вами был Валерий и Степника.